Всегда активная и всегда на бегу. Застать спортсменку Анастасию Гребенкину на месте непросто. Участница чемпионатов мира и Олимпийских игр, руководитель собственной школы фигурного катания, да еще и мама. Она в прекрасной форме. Анастасия признается, по вечерам у нее порой возникает дискомфорт в ногах. Правда, у фигуристки есть собственные рецепты, как сохранить красоту и здоровье ножек. Я рекомендую всегда и всем держать ноги наверху, естественно. То есть ложиться и держать там минут 30. Я даже в кафе под спрячу ноги, но обязательно кладу их горизонтально полу, чтобы они не отекали. Анастасия Гребенкина – пример для студентки Ани. Девушка также стройно выглядит и также дружит со спортом. Каждый день обязательная пробежка, дистанция 8-10 километров, дыхание ровное. Тренированный организм давно привык к нагрузкам. В моей жизни есть, конечно же, не только спорт. У меня есть время на книги, на путешествия, на встречи с друзьями. В общем, я считаю себя разносторонней личностью. Аня гордится своей фигурой. В свои 22 она не слишком переживает, сколько лишних сантиметров ее тело увидят мужчины на улицах. Ведь молодой девчонке есть что показать. Каждым годом в России растет число людей, занимающихся спортом. В 2015-м этот показатель, по данным ФЦИОМА, увеличился на 10% и составил 87 среди людей от 18 до 24 лет. Но даже в такой ситуации юные и активные подвержены риску. Один из примеров – оральная контрацепция, самый популярный у молодежи способ защиты от нежелательной беременности. Но ведь в этих средствах содержатся гормоны, главные враги здоровья вен и сосудов. Именно они приводят к варикозу. Молодая активная девушка, спортивная тоже, может быть, в зоне риска. Оральные контрацептивы, они в своей основе несут те самые женские половые гормоны, эстрогены и э, гистогены. Эффекты собственных половых гормонов, плюс те, которые мы кушаем дополнительно при оральной контрацепте, влияют на венозную стенку, ослабляют ее и дают вот эту базу для застоя, как бы задержки крови в венах нижних конечностей. У Анны есть любимый человек. Она признается, гормональную защиту использует уже больше года. Ведь пока на первом месте у пары учебы и карьера, а не ребенок. В последнее время у Ани в буквальном смысле начали гудеть ноги. Я не думаю, что проблема в чем-то серьезном. Я же слежу за собой. Наверное, просто устаю. С этой проблемой Аня боролась при помощи кремов и гелей. Не помогло. Эксперты считают, местные средства оказывают лишь поверхностное действие. Лучше использовать проверенные препараты. Мы в таких случаях говорим о системных хлеботониках. Самая главная функция – это повышение тонуса венозной стенки. Одним из примеров является хлебоди 600. По сути, это единственный препарат хлеботонический, который принимается один раз в день. Это очень удобно и для молодых людей, социально активных, с напряженным рабочим графиком и графиком отдыха. И пусть ничто не обращает прекрасной поры молодости, тем более больные вены на ногах, ведь сейчас так легко с этим бороться.